Всем привет, вы на канале Соплей а, Сегодня мы пойдем на wood На сложности профи а, Продолжаем собирать нашу коллекцию призраков И сегодня Надеюсь, что мы поймаем кого-нибудь интересного Итак, у нас дело номер 31 Интересно, как это дело считается? У меня вроде много уже каток а, Датчик движения Микрофон и охота спугнуть, когда охотится Хорошо а, Ставим, получается, сюда Камеру сразу И идем В дом У нас дождь а, Я не посмотрел, где у нас находится Я что-то слышал, мне кажется Не посмотрел, где находится щиток но он находится в гараже Включаем свет, смотрим сразу гараж Нычки Нычка в гараже у нас есть Это хорошо Начинаю смотреть кухню Все на месте Все слушаем М -м -м. Пока ничего не слышу а, дверь открыта. И здесь у нас нычек. Это же не кость? Нет, это не кость. Какая-то тряпка лежит. Ладно, ходим с термометром. Но дом еще особо не прогрелся. Поэтому думаю, что это то. Он здесь, что ли? Хм... Я оплодаю экстра. Ага. Ага. Я тебя понял. Так, это у нас по-любому не джин. Вот, надо дверь потрогал. Но мне нужно свет включить. А, может быть, это Мара. Потому что сейчас темнота. И очень сильно теребонькает. МП-2, температура 0. 0 сколько-то там. Поэтому, ладно, идем дальше. М -м, Джина мы сразу можем вычеркнуть. Потому что он не вырубает щиток. А... Взаимодействие у нас хорошее, в принципе. Так, начинаем. Тогда берем камеру. Смотрим призрачный огонек. Можно было бы вот так посмотреть. Оп. О. Хм. Ладно. А, сколько? Два. МП2. А, смотрим призрачный огонек. Вроде бы не видно. Хорошо. Так что по отпечаткам. Есть что? Нету. Ты молодой. Ты молодой. Ты с... Олд. Олд. Он у нас олд. Уго, Это было сильно. А что швырнул? А -а -а, следов нету никаких. Отпечатков нету. Пойдемте сходим за... За остальными предметами поставим. Попробуем походить, сразу поискать кость и проклятый предмет. У меня наконец-то появились карты Таро я их нашел на стриме. Успешно я заюзал их. А, ну сразу поставим датчик движения. Я сюда, когда вот так иду, и у меня вот это слева глобус, кажется, что кто-то смотрит. Не знаю, почему у вас так или нет. Быстренько все ставим. Датчик движения сюдым. Сюдым. А -а -а все. Сиди, чил там пока что, развлекайся, чил. Э, я пойду возьму фотоаппарат, поищу проклятые предметы. И какие у нас еще э, на правильный микрофон, фотоаппарат и, и все. Ну смотрите, это похоже на Мару, потому что когда была темнота, она прям активно э, взаимодействовала. Сейчас какая-то прям тишина. Ага. С о, э, лазерный проектор у нас. Получается у нас радиоприемник, лазерный проектор. Ага, это не Мару. Диаген. Диаген. Диаген, это серьезно. Ладно, э Идем смотреть кость. Шкатулки у нас нету. Кость, кость, кость, кость. Здесь кости у нас нету. Здесь ее нету. Эм... Проверяем эту комнату. Здесь тоже ничего нету. так а, мы гараж посмотрели это посмотрели а, остался только подвал мой любимый ковер ну осталось только в подвале посмотреть а, у нас доска уиджи Но пока что она нам не нужна нычки у нас здесь нету только сапоги и кость тогда у нас где может быть, и на кухню ее посмотрел. В принципе... А, вот она. В принципе, у нас получается пачка отличная. Фантом, э, он не появится на фотографии. Э, можно его проверить. Мираж, он не появится на соли. Э, Диаген, а диогена же нельзя сбежать. Я не помню. Э, подождите, я посмотрю быстренько. М -м вам спрятаться не удастся. Да, Диагена мы не спрячемся. Э, в принципе, мне нравится. Мы сейчас, значит, с, что делаем? Фотик мы кидаем сюда. Выключаем. А зачем выключать свет? Ну ладно. Лазерный проектор у нас у Миража. И соль тоже у Миража. Ну, лазерного проектора точно не будет. А, нет. Пе... Это Мираж. Это Мираж. призрачная огонь. Стоп, какой Мираж? Юкай. А что такое юкай? Ваш голос разозлит его. Так. Спугнуть призрака при помощи благовония. У нас доска. У нас доска. Давайте мы, наверное, возьмем и пофоткаемся с ним. Сейчас принесем туда? Мы накидаем кучу соли. И попробуем его пофоткать. Так, ну, в принципе, это можно выключить. Это можно включить. А, палочку мы можем кинуть. И сейчас я схожу за солью. Мы его сейчас всего обсыпим там. Посолим. И надеюсь, он меня не скушит. Так, по рассудку у нас все хорошо. А, рано охота он не начнет. Юкая, кстати, у меня в коллекции нету, поэтому, если я его прямаю успешно.. Мы его на, на, на. Ой, он быстро наступил. Кефотик. Раз, два. Так а что у меня в руках? А еще соль. Ой. Раз. А, куда пошел? Вот, вот здесь Ага Так, куда-то хрень скинуть? Ой Так, дверь потрогал Берем еще фотик Ага, видим Следы Видим, как он ходит И что-то один раз наступил Остановился, что ли? Не верю наступай еще угу. ну и вот фотографии у нас надеюсь все будут пятерочки а, вот это была дверь шаталась ну странно что не засчиталась и это тоже ну ладно а, получается что мы имеем а, нам осталось сбежать только я предлагаю пойти за благовонием поиграть с ней в прятки быстренько ловим мякая и уезжаем. Берем благовошку, берем зажигалку. У нас есть... Э -э, нычка в гараже. Мы сейчас просто... Ну, поговорим, попробуем с ним. Спросим, как он умер. Все вот это вот в этом духе. А потом просто нажмем прятки. Позовем его сюда. На наше мероприятие. И... Надо запомнить, что Юкай тоже вырубает свет. Я не знал, например. Прятки, прятки, прятки, да. Надеюсь, значит, сработает. Я пока не хочу с тобой играть. О, отлично. Вот так, положим. А, а как нажимать? Ага. Как ты умер? Шот. Шот. Шот. Что-то выстрел? Удар. Прятки. Ага. Эй, эй, эй, эй, эй. Я здесь. Иди ко мне. Я здесь. Я тут. Алло, алло, алло. Алло, алло. Если успею выбежать Так, ну все, в принципе, мы все выполнили Это призрак Юкай Как он себя ведет, ну... Я не знаю Ничего особенного нету, поэтому... Вот такая у нас получилась каточка Мы все выполнили Мы идем домой а, Я же поставил призрака Да, призрака поставил, все отлично Поэтому... Uh -huh. Да, у меня ЮКАЯ нет в коллекции, поэтому добро пожаловать Юкаи в коллекцию мою. Uh, мы скоро соберем всех 25. Сейчас у меня там уже есть какая-то часть призраков. Uh, в принципе, 300 денег, это хорошо. Uh, у меня не, не так много денег вообще в целом. 1900 всего лишь. Я смотрел некоторых стримеров, у них там по 100 тысяч. Я думаю, как так... Вот, ну в целом спасибо за просмотр Такая вот быстрая катка у нас получилась Подписывайтесь, ставьте лайки Всем пока